Вот такие вот спереди облака и вертолетик летит. Вот. Так, друзья, всем здравствуйте. Сегодня у нас 18 августа 19 года. Вот, короче, можно сказать, два дня здесь не был. Вот. Буду пробовать ловить Щутик погода какая-то с облаками. Ну, производим первый заброс, первый забросик с первого заброса. Хоп, хоп, на намазду на мадзу там рыбачок вдалеке тоже ходит как обычно тот раз двое были сейчас один там мужики тоже есть на ниве кто-то стоит Какие дела, друзья? Ветра сегодня вообще нет. Время уже без пятнадцати шесть. Вот. Ладно. Друзья, взялась. Вчера гаечка. А, уйдет сейчас. Уйдет, уйдет, уйдет, уйдет. А я же говорил, уйдет. Ха -ха -ха. Народ хорошо порвался у меня. Вот. Ладно. Взялась еще одна. Не знаю, та не та. Опять слабо взялась. Опа. Нет, не та, друзья Хотя, может быть, и та Хреново знаю Будем считать, что другая Да, это другая Здесь вот губка порвалась Вот Губёжка порвалась Вот так Но это не та Другая Короче, первая сегодня Там он метрах 30 от меня Сыграла щучка Попробую сейчас туда подойти Покидать Че, пробуем, друзья? Ох, разворачивает нас их как разворачивает Ах, не сюда кинул Вообще не сюда надо было вот сюда типа вот в это вот место где-то здесь она была за вот этими травинами примерно вот тут было Куда она могла отойти, неизвестно, но без поиска не выяснишь мальки много тут. Тройник перепутался у меня. Обалдеть это дно и трава уже тут мелко оказывается ребятки максимум сантиметров 40 значит она куда-то отошла ну-ка сейчас вот так вдоль берега попробую провести сюда Она куда-нибудь может туда пошла Играет непонятно, может такой унишко. Непонятно, кто играл. Вот там как раз куда кину. на Только кинул прям сразу же на месте взяла. Небольшая. Меньше, чем эти были сегодня. Вторая есть. Нижней губой взялась, друзья. Хорошая щучечка. да я так вот тут прозвонил место Не дергайся. Что-то выпрыгнуло. Мелкое что-то. Кто-то кого-то гоняет. Или окунь, или чурогайка. Чубачков, наверное, гоняет кто-то. Так, сейчас мне будет в это окно аккуратненько-то. А, маленько не докинул. Еще бы на метра полтора подальше кинул. Было бы классно. Еще раз сюда же. Хоп. Вот так вот хотел я. Так. Ничего интересного. И сейчас вот сюда вот вдоль травы забубенем, вот так протянем. Протянули. Тоже ничего интересного, друзья. Только травина. И вот так сейчас же опять протянем. Промазала. Взяла, снова отпустила. Небольшенькая. Я слабинку дал камеру включить. И она сошла, друзья. Ладно. Сейчас отгребнём назад. Такая же, как вторая. Размер такой же. слабо взялась ну, слабина дала ей сойти Потому что я слабинку дал камеру пока включал, она но... чик сошла Ну сейчас попробуем если она не накололась, то она возьмется Вот здесь вот под лодку может заплыла в этот райончик куда-нибудь вот она но вот это уже другая друзья Хотя может и та же. Нет, та же. Тихо, тихо, тихо, тихо. Та же. Вот она, третья у нас уже. Друзья. Да, третья. Такой лайк. Может и не она. Сейчас вот эту сторону прозвоним, друзьяшки. Вот так. Позвоним сюда. том, там 6 уточек 7 даже плавает если видите точки В метрах 150 от меня трава блин долго долго я собирался с этим делом она села крючки утянули на дно вот в этой траве должно быть вот справа, которая туда если заплывать. с вот этой чистоты но сейчас я хочу здесь прозвонить вот эту травушку так бы уже, друзья, у меня 4 могло быть первая-то сошла прям в руки я взял она потом выскочила и сошла Губеха губе пришла Ну с окунями я ошибся, что-то их здесь нет нифига. Вот одного всего вытащил, больше нету, друзья, окуней. Я думал, тут окуневое место, а тут оказывается. Нифига не окуневое, Так, видать, угадал один. Чисто случайно какой-то окунечек. Не хотевший он прыгнул. Ну тогда три крючка стройника ему. Во все эти. В нижнюю, в верхнюю и в губу. В эту щеку. Залез прям хорошо он за тройником шел прямо или на блеск или чё, я так и не понял даже друзья вот эти вот места надо прозванивать травой что ли <сосы> так вот. Прозваниваем на вот такие вот местечки, такие вот окошечки между травя. Вот тут должна быть врагаечка. Должна быть где-то здесь. Заразюка. Прямо здесь, где-то. Главное на нее выйти. Видите, трава, елочки растут ближе к берегу. И вот получается. Как в лесу. По одной борозде провел над ними. Где-то они выше, где-то ниже. И вот чурогайка стоит где-то над ними или под ними. И где заметит, где не заметит. Может, где прям в упор кинешь на нее прямо, она может туда и берет, выскакивает. Чурогай тут дофига. В этом водоеме. Очень даже дофига. Тут их. 500 штук еще будет Ловить не переловить интересно, что вот в середине почти не берет вот тут в основном ближе к берегу а вот здесь она должна быть в основном намного ближе к берегу она вся почему-то Таранта. Так, звоним сюда. Хоп. Зацепчик микро травы. Еще один. Ну, вот эти вот длинные стебли, видать, зацепляются. Сейчас здесь посмотрим. Опять трава, блин, зацеп. Где-моя. Здесь уже елочка была скинул елочку спину Здесь смотрим что у нас будет не будет кинул в траву бля. длинную траву закинул далеко ага нормально пролетело опять зацеп травы Вот, друзья, прям вот здесь вот до лодки дошла и бабахнула. Короче, не догнала. Надо назад отгребать. Надо быстрее назад. кидать вот сюда вот так сейчас где-то проверять не шуршать сючечки хорошая была Да, она интересно свалила. Вот она. Нет, это трава. Травушка. Травушка, травушка. Сейчас вот здесь. Хопа. Да она здесь же, ё вот, либо вот здесь, вот, либо вот сюда она ушла, в эту сторону, вот она была, ха ха была, Опять мазанул. Но это уже другая, друзья. Вот она. Ах ты, бля. Вытащил сорта. Вытащил сорта. Давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вытащил у нее сорта. Переключимся. Хоп, щас. Блин, сильно близко к лодке подтянул. Сейчас вот так вот пойдет ходом, ходом, ходом, ходом. Ну-ка отплыть надо, потому что она могла под лодку зайти. Сейчас вот так отойдем на два маха и нормально. Сейчас вот так хоп, отсюда вот сюда вот так потянем. По такой методике вот. Она могла под лодку забориться. Так. Вот отсюда сейчас. Трава задалбливает. Вот сюда сейчас. походу испугалась сильно может лодку видала надо пробовать все равно Сейчас вот в эту сторону вот так кинем и вот так потянем колодца она не могла могла просто понять что это фуфло Какое-то за него не стоит даже цепляться. Здесь вот. Позвоним другую. Так, другую позвонили, да? Сейчас отсюда. Попробуем другую вытащить. Кавушка. Кавушка, блин. Так, ну-ка. Вот сюда. Так, а вот сюда могла... Что тоже зайти? куда она ушла непонятно может сюда успела убежать нет короче напугалась не хочет браться Странно. Дела-то странные, ребятишки. Только уже раз прокинул, ни разу еще не выскочило больше. Вот три раза было и все. А больше не хочет. На длинную протяжку не идет. Видать, напугалась, она здорово. Ушла, наверное, куда-то. Ладно. Пойдем дальше. Теперь будем смотреть здесь. Вот тут посмотрим... Тут посмотрели. Тут... Ага. Угу. Никто не хочет. Так, смотрим здесь вот эти вот окошечки прозваниваем. туда не туда друзья надо было маленько левибра и надо так. вот сюда вот так сейчас оп ага вот так и вот так пройти вот здесь Кроме травы никого не было. Так, сейчас вот сюда вот так. Вот так. Ага, никого. Хоп, сменил батареечку уже, уже полтора часа отрыбачил, друзьяшки, полторашечку отрыбачил, ну почти полторашечку. Палочка исчезла последняя, я вытащил ее заранее, чтоб на каком-нибудь моменте она не прекратила снимать. Вообще у меня на 15 часов батареек. 10 штук. Вот. С собой беру штук 5. Сегодня 4 всего взял на 6 часов порыбачить. Но 6 часов не получится. бахнул в траву, короче, с травой было. С трава сошла. Завтра, друзья, надо будет идти лицензию на уток получать. Завтра понедельник уже. 19 августа. Думаю, что уже будут давать. И на рябчика, наверное, сразу дадут. А может и не дадут. Короче, нынче у нас открытие оказывается не 25 августа. А, короче, 31 августа будет. Последняя суббота августа, прикиньте. Обалдеть. Я что-то считал, что 25-го будет. Вот. Короче, до открытия еще много-много-много дней. Короче, в этом типу что-то с этой стороны не берет. Вот. вот прям вот за этим кустом уже все перестает брать. Я, по-моему, дальше вот этого куста и не был. Не был, да, по-моему, вот этого куста дальше я. Вот. Не хочет тут абсолютно почему-то она. Ловиться Не понимаю я почему Или я тут нету, или чё Или я угадываю в такое время Когда она тут не стоит Или не клюет вообще Как-то так, ребятули Ну, уточки вон плавает Кто глазастый так видит 7 штучек плавает прямо вот сейчас в кучке штуки в кучке. Отсюда шибану Хоп. Не хочет тоже. Не берется что-то. Нет, наверное, с этой стороны ее нету. Щучки почему-то нету Может здесь я не нравится но здесь елочек сильно не видать может из-за этого а вот друзья кто сейчас смотрит вот у вас тоже елочки такие в воде растут или в нашем регионе только такие водоросли ну ка скажите-ка мне интересно трава блин вот да Даже не елочка весь. Хоп-хоп-хоп-хоп, друзья. Прям при вас попалось. Ну стой, стой, стой, стой, стой. стой. Стой, стой, стой, стой, подружка. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Хопа, четвертая есть, друзья. Вот. Хопа четвертая. Вот здесь за этим кустом взялась. <смех> ну, давно у меня не ловилось, считай, что метров 150 уже проплыл был. Ладно, ставим лайкосы за вот эти вот сосны. Ну что сказать, друзья, рыбачим помаленечку, по чуть-чуть. Что-то ловится, что-то не ловится, что-то сходит. Кстати, вон уточки плавают. Это, оказывается, гоголя. Молодые гоголя. Я рассмотрел, гоголь взлетел. Ладно, все, давайте. Траву кто-то шевелит, друзья, тут. Карач, что ли, ходит. Может, окунь. Может, мальки. Хер его знает. Как будто бы кто-то бьется в траву. Не вовсю, конечно, вот некоторые кустики стоят. Так, хоп-хоп, травина шевелится прямо так. Видно, что кто-то рвется от нее так. Даже не знаю, сколько сегодня я смогу вытащить Чурагаев. Даже не знаю, как-то у меня даже предположения нет. Даже и не знаю, ребятки. что может быть в конце этого тюпа, не знаю, не представляю, как там рыба клюет. Клюет ли там она вообще? Но ну, рыбаки там стоят, бывает. Вот до этого куста они, короче, стоят. Короче, до вот этого и туда метров. Ну, до конца, до самого они ходят. Вот здесь. Ну, от этого куста, может, метров семьдесят в ту сторону он. Постоянно они ходят, видно. Стоят. может быть и ловится чего, может быть просто приходит от нефиг делать сюда, а не то что он поселок рядом. Вот. Вот сюда вот сейчас кинем вот эту заводяночку, зацепились, блин. Вот так. Нету никого, ребятки тут. Вот сейчас вот сюда подальше хоп примерно вот так нормально сейчас посмотрим может кто даст просраться нашему воблеру трава была Вот они уточки пошли. Три черка. Уже все летают, короче. Он четвертый взлетел, пошел. Сейчас вот в это вот прогал вот в этот надо бахнуть. Вот тут-то кто-нибудь есть. Стопудово, блин. Только грамотно протащить по нему надо. И несколько раз надо, ребятки, Сейчас протянем несколько раз. Так. Оп. Сейчас мы проверим, кто тут у нас. Обитатель. Есть тут или нет кто. Сегодня, друзья, плащ взял. Вот. То, что думал, что дождь будет. Ну, взял и взял, пригодится, так пригодится, не пригодится, не пригодится, скажу, тоже не, ничего страшного, вообще не понял, что там было. Короче, это трава была, и кто-то выпрыгивал, по-моему, вот в самой траве уже за этим воблером, или мне показалось, может другая рыбка просто сваливала мелкая, чубаки какие-нибудь. Не, ну вот эта вот сторона тюпа мне вообще что-то не нравится, друзья. Вон там уточка на берегу сидит. Вот так вот. Чирочек взлетел еще один. Вот она. Чурочка. Чирочек. Здесь такое уже место открытое. Должны, наверное, щучки начаться здесь. А может и нет. Должны, но не обязаны, друзья. Место-то замечательное но вот почему-то их тут нету. Нету и нету, и нету. Мальки много здесь. А щуки не, не присутствуют. Ну вот скорее всего потому что елочек здесь нету, друзья. Вот поэтому в этом тюпу сильно нету. Вот как-то так. Опять трава. Вот такие дела. Наверно буду я перебираться, друзья, на ту сторону, короче, вон туда Сейчас будем наблюдать, что там будет происходить Вообще здесь непонятные дела, вот почему-то вот трава надерганная прямо с корнями вот здесь Почему? Как это так? Нифига я не пойму, ли это андаторы надергивают или чё, блин. Не понимаю. Ну, Но она не погрызенная, ничего, вот с корнями просто. Кто знает, почему, друзья. Подскажите, пожалуйста. Если кто-то знает. Ну вот, что тупо в смысле, с этой стороны. Наверное, покруче будет, сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, что тут будет. Так сейчас будем прокидывать, пробовать. Вот так. Оп. Опа. Травушки тоже дофига. Вообще надо на попер, друзья. И желательно стоя закидывать. Вот сюда попробую. Вот так, хоп. Можно было и подальше кидать. было и подальше ребятки вообще он туда можно швырнуть? вдаль вот туда вот так аха не здесь блин все в траве прикиньте вот в такой прям это прям вообще туго туго идет все вот эта вся фигня она зацепляется капитально Как-то так. Ай-яй-яй-яй. Вообще, надо было левее брать. Левее надо было. Но я туда и брал, но она сама почему-то улетает туда. Может, спиннинг толстый, поэтому заброс неточный. Кто знает, ну-ка, скажите, тонким спиннингом ультралайтовым лучше прицель накидать или нет? Опять в траву бабахнул. он уточка летит, но она не ко мне. Сейчас я даже веслом не далеко. Так. Так, так, так. Угу. Вот сюда вот надо. Оп! Вот так нулевее надо было еще. Ох ты, промазала, что ли? Точно промазала, друзья. Я даже не видел, как. Потому что я повернут был в спину, а сейчас проверим, кто там был. Она должна была здесь, в этой борозде остаться. так ну-ка еще кто тут был выходи бабахать на траву могла зайти но не ни удара ничего не было просто выпрыгнула что прыгнула. Может воблер так выпрыгнул с воды. Может, еще кохрена я знаю. Ладно, ничего. Так, звякнем вот сюда. В это окошко. Хопа. И вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хопаньки, хопаньки, хопаньки. Никого, ребяточки. А там тучки. Тучки, тучки. Ну-ка, вот сюда в травку. Хоп, может, вот так куда угадаешь. На щучку. А ни на кого не угадываешь. все надо нам. В сторону, вон, чапать. Не знаю, включена камера, нет? Но это, друзья, пятое. кто-то поехал Небольшенькая пятая. Никакого на рыбалку нету. Пять урагаек поймал. Нет настроения, ребята. меня кто-то выгнал кого-то, горизонт затягивается, видите как, подзатянутый горизонтик, подзатянутый, нормально Вот такие дела, друзья. Наверное, сейчас дожди начнутся, скоро уже. Рыбачить будет не ахти. плавает. его ну был и был ничего страшно да. тучки хорошие прямо это через час может через полтора дождик будет хороший будет По плану но через 40 сваливаю пораньше сегодня не хочу под дождь попадать длина настроения никакого рыбалка О, идет кто-то друзья небольшенькая вообще вот она вот шестая взялась Небольшенькая. Сегодня первая такая небольшая. Вот. Куда же, куда я кидал первый раз Сюда, не хотел я кидать Вон, Сейчас соберем, вперед пройдем Так, проверяем вот этот Проходик Тут Сконцентрироваться должна щука Потому что на той стороне ее сильно нет. Может только в середине она. Но здесь вот трава такая хорошая прямо, друзья, внизу. Прямо это щучая трава. Как она называется, я не знаю, может сопропель или как. вот не знаю название трав водяных. Водоросли такие вот. Вот они, видите вот с такими вот листьями как называется Вот. я не знаю так оп так, хоп хопа так, хопа. Хопа-хопа. Так, ладно, перейдем дальше. Так, звоним вот это пространство. Вот она, сразу же тукнула. Прям с первого удара. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай, заходи, заходи, заходи, заходи. Стоять, стоять. Седьмая, друзья. Седьмая дякнула. Сразу же зыкнул такой лайк. Ставим. Вот она. Не знаю, включилась камера, нет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Подружка, хоп, хоп, хоп, хоп. Проверим камеру. Восьмая, друзья. Вот, восьмая. Прям после той же, наверное, заброса... После седьмой, короче, наверное, заброса через два. Буквально. Вот. Я же говорю, трава благородная для щуки. Вот, восьмая. Ну, как бы я губу твою порвал, видите? Видите? Дырень какая, видите? Просвечивается, вот. Вот такой лайк ставим. Так, пойдем еще кидать хоп 8 есть так ладно проплывем дальше посредине кто-то бахнул хорошо прям Сейчас здесь звоним. Ребят, что я забываю с камеры, что включено, что не включено. Ну, потому что часто сильно включаю. Выключаем, блин. Я какие-то моменты снимаю, какие-то нет. отошел там видать не будет щуки так 8 есть друзья 8 щучек ой блин удар был прикиньте ударчик был вот здесь вот тут прямо удар был вот здесь сейчас проверим здесь трава откололась что ли ну хорошо цапнула друзья прям два раза так тут как же сделать то нам Эти еще. Вот они три уточки летят. Шилохвосты полетели. Так, маленечко отгребусь я погублю Потому что где-то она тут В этом райончике ну, Может напугал я ее уже Может два раза она тут укнула Поняла, что колется сильно что-то Нафиг нам надо такое пробовать В еду даже не будем И все, и ушла Ладно, хрен с ней Дальше пойдем Вау, какая-то вот здесь прям сыграла, друзья. Непонятная. Что-то здоровое было, блин. Вот здесь вот где-то рядом с травой. С травой что ли идет? Лес. Сейчас надо здесь посмотреть, куда эта фигня ушла. Во, блин. Ай-дай-дай, дай, дай, дай. Да, да. Зайди, зайди, зайди в лодку, в лодку, в лодку, в лодку. Так. Ну, у нас с камеры. Девятая, друзья. Видите, она вся с этой стороны сегодня сосредоточена. Почему-то вот. Интересно, почему? сейчас с этой стороны она. Ну да, потому что, ребята, трава здесь такая щуча. Как я и предположил, вот эти вот листочки большие, травы. Супрапели или что? Она и есть вот из-за этого здесь щука. Ребята. Ой, еще одна взяла сразу же, вторая, прикиньте. Следом же, блин. Давай, давай, давай, давай, давай. сюда, сюда. Тихо, тихо, тихо, сейчас сойдет, сойдет, сойдет. Десятая, друзья следом же видите блин все трава блин говорит о себе знаю, дает сама за себя говорит видите десятая блять уже подряд ставим вот такие два лайка с двух аккаунтов прям вот Ха. странные дела творятся да Видите, вся с этой стороны Вон там прям щеболкнула еще одна щучка Вдалеке метров семьдесят. Травушка Травушка С этой стороны вся щука сосредоточилась Я говорю, а с той стороны вообще ударов практически нет Туда кинул блин через траву надо аккуратненько хрен не получится аккуратненько тройники перепутались угу. десятая дает о себе знать в пакете ребятки могла быть одиннадцатая первую блин выпустил из рук Муравушка едет. елочка елочка и вот это вот листочки большие у травы Водоросли вот такие вот растут поэтому наверно она здесь так и трется травой что ли точно с травой травина это пугает только щуку зацеп А тут, видите, какие он. Как пройдем У -у -у. дальше. Мне вот тут уже скоро вылазить буду минут через 10. Ребятки, потому что тут... Все, уже домой пора. Нет настроения. только что сошла друзья я думал я снимаю первый раз я забагрил и второй раз кинул она взялась и короче губу порвала и могла быть 12 сегодня а так 10 пакетики лежит 10 штучек есть можно сказать 2 сошло сегодня до да кого не будем считать что это сошло я же в руках не держал просто не заглотила нормально все будем считать что промазала ну так красиво она шла блин это вообще класс вот такие дела друзья все тут 30 метров и все и вылажено Сейчас пару раз сейчас киданой вылазим. вылазил. Психановер жопу намочил, блин, веслом воды туда черпанул. случайно вылазим, так... все, короче. Надоело. Тут я уже один раз как-то вылазил, что-либо. Сейчас вот так сделаем. Хоп. Воблер от травы освободим, зацепим вот сюда. он на те палки вылезу. Как раз тут недалеко идти до синокосика. Тот раз я здесь вылазил. Перед этим разом я здесь был. Тогда всем, 7 штук поймал. сегодня 10, друзья. Вот моя трава притоптана, Вылаз мой. Вот так. Ах, зашибись. Чик-чик-чик. Все. Балдеть у меня воды. Что-то дофига дно, что ли, прорвалось. Непонятно. Видите, сколько. Ну и селфик, друзья. 18 августа. 10 щук, короче. Ставим вот такие лайки. Можно вот такие, кому не нравится. Оставляем комментарии. Подписываемся, если не подписаны. И ставим колокольчик. Всем пока. Ну что, друзья, высыпаю щук. Вот. 10 щучек. Сейчас, короче, раскладу селфик, сделаем. Так. Крупняшечки. Какие-то, которые крупнее надо выше, мельче, ниже складывать. Вот так, надеюсь, будет всех видно. У сегодня живучие еще заразилки. Ну, как-то вот так. Ребята, сейчас руки вытру от угу. Вот, десять штук. Две, четыре, шесть, восемь, десять.